Приточная вытяжная установка u -Tech. Данная приточная вытяжная установка размещена у нас в офисе Используем мы ее регулярно Мы за то, чтобы помещение хорошо вентилировано, вентилировалось Особенно коммерческие, детские сады, школы На данный момент я вам показываю автоматику, блок автоматики Который размещен на самой приточной вытяжной установке все приточно-вытяжные установки, продаваемые на территории Украины, обязательно идут с автоматикой заводской. Так вот выглядит пульт. На пульте вы видите все четыре температуры. Вентиляторы вращаются. поэтому это говорит нам о том, что приточка работает. Когда вы нажимаете на вентилятор в верхнем углу, зелененький, вы можете или выключить приточно-вытяжную установку, или поменять скорость. Сделать выше, ниже, в зависимости от того, сколько вам воздуха необходимо в тот или иной момент. Видите, мы меняем скорость. Сейчас э, мы вам покажем, как настроить приточную вытяжную установку. Какие есть функции, какие есть возможности. Сейчас мы вам покажем преднагрев, постнагрев. Когда мы добавим пред и постнаврев, вреда, вы увидите прямоугольники. На прямоугольнике, если работает колорифер, появляется зигзагообразная линия. Данные параметры находятся под паролем заводским, в связи с тем, что не все пользователи, естественно, умеют настраивать вентиляционные установки. Эти пароли доступны компаниям, которые занимаются монтажом вентиляционного оборудования. Мы вам покажем и расскажем, какие у нас есть вообще возможности по по, по автоматике приточно-втяжной установки Ютек Вы увидите, что есть возможность недельного программирования, есть возможность даже спустя какой-то промежуток времени доставить датчик качества воздуха CO2 или, например, гидростат и управлять установкой по датчику, то есть повысился у нас углекислый газ, приточная тяжелая установка включилась, понизился, выключилась, видите, мы нашли пре-хитинг, специально у нас, это преднагрев для защиты рекуператора, видите, есть антифрост, он работает в том числе по разности скоростей. Видите, выбран э, параметр мод. Это говорит о том, что мы включили прихитинг по разности скоростей. Вы увидите прямоугольник, как я уже говорила, перед рекуператором, условно который изображен на пульте. На данный момент, видите, есть алрам. Мы вам просто показываем о том, что э, есть отдельный раздел. Ошибок. на пользовательском меню появится при загрязнении фильтров информация о том что дует фильтр фильтра необходимо пойти почистить фильтрспресс это говорит как раз вот пресс это говорит о том что у нас установлены на фильтрах которые на подаче и на за рекуператором Присостаты, которые проверяют, собственно говоря, загрязненность фильтров. Хочу обратить ваше внимание, что фильтра у всех приточно-вытяжных установках UTEG на притоке установлены классом F7. Согласно классификации фильтров, это тонкие тонкая очистки. Вот смотрите, мы нашли хитинг. Хитинг это получается у нас постнагрев выбрали функцию l мод сейчас мы установим на что есть и постнагрев алгоритм включения колорифера постнагрев у нас по вытяжному воздуху может быть или может быть по приточному по умолчанию алгоритм заложен по вытяжному воздуху как я вам говорила на пользовательском меню мы с вами видим два прямоугольника один без зигзагообразной линии, второй зигзагообразной линии. Это специально для того, чтобы вы увидели, как отображается на пользовательском меню работа колориферов. Смотрите. Сейчас мы вам покажем, какие есть еще функции. Потому что на самом-то деле приточно-вытяжная установка Utec и автоматика к ней достаточно имеет много возможностей. Сейчас мы заходим в раздел программирования. Смотрите, «Timetable», «Monday», «Tuesday», «Wednesday». То есть, в принципе, понедельник, который не среда. Мы с вами можем выбирать время включения, время отключения приточно-вытяжной установки. Возможно, вы установили приточную тяжную установку в коммерческом помещении. Вы знаете, что перед, или, например, в какой-то промежуток времени проходят какие-то конференции, нужно, чтобы включить. Смотрите, клоп, можно выбрать время, опять же, включения. Поэтому очень удобно запрограммировать. Когда вы знаете какие-то определенные параметры. Сейчас мы зайдем еще раз в заводские настройки для того, чтобы показать вам, что есть возможность как раз подключить даже спустя какой-то промежуток времени после установки. Например, «Умный дом» в виде «Communication» — это как раз возможность подключения модбаса. Мы можем с вами работать по протоколу в виде TCP. Здесь прописывается много-много параметров. При настройке, если вам необходимо подключить приточную тяжную установку через мой класс, мой дом, у нас эта возможность предусмотрена. Смотрите, есть вот функция, называется «Авто». Это как раз э, говорит о том, что мы можем с вами выбрать возможность управления по датчику СО2. Видите, датчик co 2 видно. Если мы с вами доставили его, это вот датчик влажности так обозначается. А так обозначается внешний сигнал. Внешний сигнал это как раз, в принципе, умный дом. Также, видите, есть байпас у нас. У нас защита может быть рекуператора не только с помощью преднагрева, но также с помощью модбаса. Мы за то, чтобы... Поддерживать здоровый климат в коммерческих и частных помещениях. Потому что открывая окна проветрив... на... на проветривание, вы, э, так сказать, выпускаете из помещения нагретый воздух или охлажденный воздух. Это такие невидимые затраты, которые на самом-то деле очень существенные. Открывая окна на проветривание, вы также приглашаете... В принципе, пыль, грязь, все это в помещении Используя приточно-натяжную установку, приточный воздух проходит фильтрацию. Поэтому лучше, конечно же, использовать приточно вытяжную установку. А за счет рекуперации а сейчас вот то рекуператор у нас 90% процентов можно и нужно экономить на подаче свежего, свежего воздуха в ваше помещение. Оставайтесь здоровыми.